Леди и джентльмены, всем привет, с вами Макс и этого мероприятия я действительно долго ждал Приехал сюда с камерой и выяснилось, что в камере флешки нет Поэтому сегодняшний видос у нас будет на телефон Мы приехали в Альян на презентацию Сегодня ребята нам расскажут все прелести Зачем вообще нужно покупать альян в якорной щели какая доходность, какая концепция, для кого это больше подходит, какая эффективность и окупаемость, в общем, всего. Мы приехали с Артемом с Анатолием и с Александром, который вон у нас запарковал машину. Сейчас, значит, пойдем посмотрим, как это все выглядит. Но именно про вот эту историю я вам тогда говорю, что здесь номера сдаются по 30 тысяч в сутки. Минимальная цена. Концепция здесь all inclusive. Здесь, значит, атмосфера вот такая. Фотозона у нас уже сфоткали ну и пригласили сюда естественно агентов всего города не всех то есть на агентство выдавали всего по два пригласительных нам их дали 4 видимо на нас сделали большие ставки Все нарядные такие в пиджаках в рубашках в платьях в коктейльных и вот саня чисто на стиль но главное что выделяешься как говорил великий доминик это понимаешь неважно важно. Какая машина? Главное, кто за рулем. Uh -huh. А это его цитируешь, потому что за Лысиной ходишь? с детства так сказать, специально. Чтобы быть готовым к старости, да? Мы, значит, здесь нашли представителей Алиана. И сейчас у нас зашел диалог с ними, что такое все включено и что такое ультра все включено. И сейчас вот нам расскажут. Что такое ультра все включено? Ультра все включено. Это означает о том, что у вас есть на территории отеля. Вы покупаете бутылку, в которой включен все практически пользование инфраструктурой Это проживание в номере выбранной категории. Это у вас будет включено питание на шведском столе трехразовое. Соответственно, вы можете выбирать из нашего ассортимента блюд все, что угодно. Uh -huh. Это включен определенный вид типа алкоголя, это вина это пиво, есть есть коктейли определенные, они на стойках. везде у нас указано, что в этой концепции это все есть промежуточные точки питания. То есть это, например, как раз мы с вами сейчас пойдем, это будет Парадис, в котором вы с 10 до 12 можете кушать, там можно и пообедать, и позавтракать, и поужать, помимо основного питания. Угу. Это есть детская карамелька у нас, кафе, детское питание. Хорошо. Пункты. А чем отличается все включено от ультра все включено? Ультра все включено, помимо этого у вас еще включено. Пользование термальным комплексом. Так. Это 6 и 2. Это открытый бассейн, это детский акваплей, это вся анимация. У нас есть две замечательных академии, цирковая академия и uh -huh. яхтинг-академия. Как раз мы с вами пойдем, мы это увидимся. Так. А, вот. Это обучают детей а, выходу в яхту. У нас специальные тренажерные яхты, если вы их тоже сегодня серьезно, напишите, да, Прикольно. Детские яхты. И это яхтинговый клуб, но самый настоящий, у них есть дневники, с ними обязательно занимаются. Они выходят в море, недалеко, но тем не менее. У mm -hmm. вас сюда включено все пользование инфраструктурой пляжной, то есть все шезлонги, все ну, напитки, которые на территории, коктейль-бар есть, в котором mm -hmm. точно также алкогольные напитки, есть, которые все включено. Есть дополнительные uh, напитки, но это уже из более дорогого премиального сегмента. Если вы, например, хотите, там ну, действительно майор, да, вы можете приобрести, пожалуйста, у вас будет майор. -туб. При этом у вас к этому еще включена вся анимация. Это кулинарная студия, это арт-студия сюда же входит. Это uh -huh. детский клуб Викичики. мы с вами его как раз пойдем увидим. Это три комнаты, в которых на разный возраст детей. расположено там, где одного до 3 лет, например, из комната из PlayStation, Есть даже спальня для детей, чтобы не идти в корпуса, чтобы мог ребенок отдохнуть в uh -huh. комнате. Детские туалеты, то есть выходить с территории детского клуба Викичики не нужно. Здесь же есть еще гейм-центр, это на набережной, мы с вами его тоже сегодня увидим. Это бильярдный клуб, это для тинейджеров клуб от 13 плюс и выше. И это клуб такой, знаете, для современных детей, это где плейстейшены, настольный футбол, аэрохокей, то есть где они могут тоже поиграть. Это тоже, это никто ничего не берет, это уже включено в ультро все uh -huh. На территории есть универсальные спортивные площадки. Весь прокат, то же самое, это ультро включено, которое также в это включается. Вот. это вот то, что я вам рассказываю, это все включено. Поэтому все. пользование полотенцем, будут заменять полотенце, когда вы пользуетесь бассейном. Соответственно, это тоже. Дополнительно вы можете приобрести, например, да, спа это за дополнительную оплату, это наш Центр Красоты и Здоровья, который вы уже доплатите и можете там воспользоваться. Есть медицинский пост, который точно так же есть на пляже, есть медпункт в Центре Красоты и Здоровья, который врач также принимает. Короче, есть много чего. Есть практически все. Ну, у нас все. некоторые туристы, гости наши приезжают и говорят, мы к вам приехали, больше никуда не поедем, когда это У вас же путевка, у вас же еще есть экскурсия, вы купили ее заранее. Давайте, это интересно. Ну, вот, знаем, они едут еще на экскурсии, но тем не менее, когда они здесь начинают гулять и оставлять ребенка, можно у нас охрана по периметру отель охраняемый. Соответственно, как бы безопасность, может быть. почему мы вам говорим, что вот вы заходите, да, вы сами видите, и вас уже все, вы уже чувствуете себя под охраной. То есть у нас с другой стороны нигде не выйти, не зайти невозможно. Ну в общем, мы это в любом случае сегодня все увидим. Вы сейчас все это увидите. Ну да. все. А, сейчас, встречу. когда пойдете, вы все это увидите. Спасибо вам большое за рассказ. Пожалуйста. Спасибо. Для меня сегодня главный вопрос, как ребята умудряются вот это все сдавать по тридцатке в сутки за минимальные номера? Вот такие вот люди здесь заселяются. кепочки. А подскажите, пожалуйста, какая на сегодняшний день минимальная цена вообще в отеле? Это нужно за смотреть. сутки. Я вам так не подскажу. Это нужно смотреть на сайте, так как у нас цена с каждым разом двигается, то вниз, то вверх. Поэтому нужно смотреть. Ну, порядка тридцати тысяч, по-моему, в сутки сейчас а, стоит достигает больше. Ну, я имею за минимальный да, номер. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Это лепестка это коммерческая точка, что вам рассказывала Наталья. Угу. Здесь можно покушать устрицы, мидии, здесь также кальян вечером можно покурить. За территорией будут такие подушечки, столик, можно вот там вот посидеть, вечером отдохнуть, угу. выпить совсем уже другого напитка можно А вообще заселяемость отеля, она вот практически стопроцентная всегда у вас? Особенно высокий сезон, в основном, да, стопроцентная. И также бархатный сезон, то есть вот тоже на нижний момент. А вот это люди, они в основном приходят с улицы? Или а они вообще? приходят именно, это корпоративные ваши клиенты или какие? Люди, которые у нас отдыхают в да да, отсюда, да люди уже у нас в основном постоянные, которые приезжают... Более двух раз. У нас есть и система лояльности для гостей, которые приезжают несколько раз. Uh -huh. Бонусная система, то есть они могут по выезду воспользоваться бонусными баллами, то есть чтобы дабы стоимость была меньше. Есть ну, свои условия для постоянных гостей. Вот это основной ресторан Манверта. Мы здесь завтракаем, ужинаем, обедаем. Здесь со мной прием пищи проходит uh -huh. вот, этот вот Вики это тут викичи это это про кафе. детское кафе да. да нет это не детское кафе мы пройдем мимо мало ли детки будут может кто-то отдыхать играть не будем им мешать это а... типа детского клуба что ли? да здесь детский клуб здесь можно с детками а у детки у нас от нуля ну, до то до... есть те которые еще не родились они уже здесь Почему? от нет, нуля вот я только родился вот, а здесь можно, если с маленькими детками до трех лет, можно вот с родителями два чатика можно вот спокойно проводить с ними время. Также для взрослых играют, рисуют, ну, множество развлечений. Так, здесь мы видим детские площадки. Да, у вас. Детская площадочка, да. Вот здесь вот рижки. Но мы туда не будем заходить, да? Вот эта карамелечка, да, здесь все для деток, вкусняшки. Печеньки, барни, мороженое сладковато, попкорны, чай, кофе, мор мороженое в раске, очень вкусное. Угу. Здесь можно посидеть детками покушать, также можно и взрослыми, если им хочется. Игровая зона. То можно есть Альянс все-таки это фэмили-резорт? Ну да, это концепция семейная. отель, да. Угу. Здесь вот а, цирковая академия, здесь деда учатся цирковому искусству, работают действительно... На конях разве. прыгают они здесь? Или ну, на пони, на пони хотя бы. На не пони, да? только на праздники. Мы можем найти в ней сейчас программу. Ну, просто, в праздник, то есть, мы с вами находимся сейчас в отеле, да, который да, уже да, действует. Да, да, а вот в якорной щели да, такой да, же еще строится. Да, да, да. Нет, в три часа начнется программа, поэтому, к сожалению, я вот дезинформирован. Ну хорошо, окей, не проблем. Дойдем бассейн сюда есть сюда. еще. Акваплей, детский бассейн. Бассейн там, где подогреваемый. Всякие детские принадлежности можно брать, играть во все, что угодно. Mm -hmm. Вот. Также у нас есть инвентарь тоже можно взять с детками, если поиграть. Вот так. К сожалению, уборки сейчас почему-то... Вас не слышно, а, не Так, мир не... Здесь, смотрите, зона тоже игровая. Здесь можно полетать на почетках, поиграть с маленькими детками. Также по века почему, не знаю, они работают. Так, вот. Ладно, бассейн. Основная зона, здесь все проходят мероприятия, волейбол, водное поло, акваэробика. Там немножко левее можно покушать и выпить коктейли, но здесь только слабо, там там. только алкогольные коктейли. Но там... главное, что с алкоголем они. Ну, ну, слабо, но ну, ничего страшного. Да? Да. Там можно перекусить, там снэк-бары. Чебуреки, пиццочка, все, все что угодно, маленькое такое, может быть наггетсы какие-то, все-таки вкусняшки. Также здесь шезлонги, О, здесь, здесь можно брать полотенчики. берете карточку и обмениваете на платеж. Второй корпус, корпус состоит из трех этажей. Вот Это здесь... вот этот вот? Да, второй корпус, вы можете как в первом проживать, так и во втором. Там немножко другие категории номеров. Тоже зона отдыха, подвесные кресла, там канатная дорога для деток, ну, можно и взрослых, если небольшая весовая категория. Uh -huh. Термальный комплекс. В сезон, в зимний период бассейн подогревается, так как удобный выход из термальной зоны. Там находится около пяти бань: хамам, финская, турецкая, какие-то еще, я не помню, честно, не название. Вот. Тоже можно отдохнуть в любой период, как в летний, так и в день. И там на территории будет. Мы бы с вами пошли тут, но так как там гости ходят босиком, нам, ну, мы долго просто много потратим времени, пока будем одевать. Разуваться, воду. да. Все потерялись. Давайте подождем. Вы, пожалуйста, знаете как, вы поворачиваетесь к людям, когда вас угу. не слышно. Вы только слышали, почему Хорошо, я... Хорошо, все, сейчас подождем всех тогда. Здесь спортивные, да, площадки? А -а -а. Здесь тоже проходят мастер-классы, они тоже на платной основе. Тут можно делать разные масочки подвесочки, карнавальные маски. Uh -huh. У них свои программы, что-то они рисуют картины, а, из дерева тоже вырезают, тоже достаточно очень интересно. Все, все собрались, пойдемте. Здесь, нет, они до можно взять инвентарь, можно поиграть волейбол, баскетбол. Также происходят а, анимационные программы а, с участием аниматоров. Они завлекаются тоже гостей. Они вместе участвуют в соревнованиях, мероприятиях, согласно расписанию программы. Угу. Ну вот, просто даже вот, в свободный период. Кто-то из гостей любит поиграть в футбол. А он и... один там что ли? Как... Не, не. Вдвоем. Ну, вдвоем, да? Я смотрел, а, как там ты можно, там. Вот, за, вот, за вот, ними наблюдал. Остались, вы знаете, я вам точно так не подскажу, но вам на конференции все вопросы, которые я вам смогла ответить, вам в любом случае обо всем расскажет. И мы с вами выходим на пляж. Да, это фишка нашего отеля. Собственный первый, пляж. Первая береговая линия, территория охраняемая. То есть гости даже говорят, что очень удобно, так как можно ребенку спокойно отправить одного там даже в номер, либо что-то покушать, взять, либо там поменять молодеца. Ну, это большой блюд. Все равно не потеряется. Никуда, никуда не выйдет, да. Нет, Никуда не выйдет, все, все закрыто. Угу. Территория у нас новая абсолютно, буквально год назад, в сентябре, мы все обновили. Так, все, так, все собрались? Ну, они там растянулись, да, что-то. Угу. Так, идем налево. Налево у вас кафе, да, какое-то? Да, изначально у нас есть магазинчик, где можно прибить инвентарь для плавания, от можно, если хотите, можно какой-то мячики. Там, в принципе, все есть, спасательные жилеты. Вот сам пляж, непосредственно основной. Здесь вот в этом магазинчике тоже вот можете что-то прибезти, если вам понадобится. Может, можно какие-то сувениры, очки для плавания, трубку, маску, если кто-то любит нырять, смотреть рыбок под водой. На этот пляж могут попасть только... Только гости, которые это отдыхают это. на территории. Но за деньги, Ребята, не, не располагайтесь, идемте. А мы, получается, всю территорию уже посмотрели? Да, Или только почти. часть? Мы посмотрели только левую сторону, еще и справа. Там тоже очень интересно. Ага. Здесь у нас бар Вот здесь как раз-таки крепкие алкогольные напитки работают. Видите, Отлично, такого, да. позитив у вас появился, когда про алкоголь услышали. А здесь можно... До 12 часов он работает, можно как и обычные коктейли легкие на пляже можно выпить, так и крепкие алкогольные. Это дискотека? Это, да, самой основной зал. Здесь проходят все вечерние мероприятия. Здесь можно поиграть в вот, насольный теннис. А Лево от вас будет детский пляж, там более пологий вход. И там не такая глубокая глубина, то есть детки могут там, кто поменьше, или кто не умеет плавать, могут отдыхать там. Пойдемте направо теперь. <связанная> мы прошли только половину территории, получается? Ну, большую часть вы прошли, в любом случае. Uh -huh. так, да. так. Ну, сама территория новая, очень красивая, ну э, гостям очень комфортно, потому что закрытая территория, и все удобненько. Очень много точек питания, вы можете покушать, если не успели, на территории основного ресторана Монтверг, если вы не успели покушать. Вы можете пойти в э, возле бара, там что-то перекусить, какие-то вкусняшки. А, Но потом вы как... можете прийти сюда, здесь, э, же, как, может, коктейль какой-то выпить. Как в любой пятерке. То есть да. там, где, грубо говоря, уже закрыто, просто идешь в следующую точку, ешь там. Да, везде можно покушать, голодными вы не останетесь. фитнес-клуб, если кто-то... Э, До него доползет, э, да. Если ну, кто-то занимается спортом, кто-то не пьет алкоголь, да, вот кому-то интересно, проходит йога, очень красиво. Так как панорамные окна, если кто-то увлекается, то по утрам вот это очень здорово, мне кажется. Так, по левую, ой, по левую сторону от меня там вот как раз-таки проходит а, яхтинг-академия, вот где деток учат а, ну, обучение. Там, по-моему, 4 дня проходит теория. У -у -у. и детки уже сами выходят в плавание. Вот, им интересно, они получают грамоту. Ну, такое маленькое достижение. Ну, да. Мне кажется, это очень здорово. И также есть тренажерный зал. Вот это был фитнес, там тренажерный. Кто любит, может плотненько покушать типа пойти попробовать сбросить вес, если его что-то не устраивает. И можем пройти сюда. Вот это основной парадис. Здесь тоже основная точка питания. Здесь тоже можно покушать. Пицца, чебуреки, хот Ну, тоже всякие вкусняшки. Пойдемте посмотрим. Также можно с красивым видом тоже посидеть, покушать. Перекусить, да? Да. Можно, здесь шведская да, линия у вас. Да, шведская линия, добрый Можно чай, кофе, соки, все, что хотите. Это значит кафе Leclerc. Да. Да. Можно также здесь например, посидеть, сами если любите вкусняшки, попить кофе. И что, ее можно прям попробовать прямо сейчас? Нет, сейчас нет, для гостей. Вот. Ну, ну они ну, прям манят так. В принципе, да, всегда есть выборы, всегда все вкусно. Можно на улице посидеть, очень хорошие виды, за окошка. О, окошки панорамные. Они пришли нас подразнить, говорят, брать нельзя, смотреть Если можно. Я, я так и подумал я уже. Спасибо, спасибо вам большое за рассказ. Заходим, и здесь наконец-то еда. Саня, ты знаешь, что с этим делать. А что здесь? Почему все почему... здесь? Я слышал хороший звук. Не Пойдемте угостимся. Отлично. Анатолий, ты сегодня специально без машины, да? Без руля, да. Были друзья, да? Я нет больше друзей. А ты не знал, да, куда сегодня едешь? Ребята, за что я больше всего люблю Презентации За вот этот вот звук, который только что был И за вот этот вот звук да. Вот побольше бы таких презентаций было бы Потому что, ну, пятница Отличное настроение И хорошее завершение дня будет И информацию приятную послушаем На самом деле комплекс так-то очень крутой И цены адекватные Классное место, нас очень круто встретили. и практически персональную инструкцию. Очень сделали хороший куршет. Ждем крутых новостей. А если просто вас накормили, то тоже так считают. Да. Я на самом деле сюда поехал. Мне просто было интересно, как они умудряются сдавать такие номера по 30 тысяч. И если они это сдают по 30 тысяч, то в Якорной щели, в Джиардини, в Тиволи, в Бергамо и во всем остальном они смогут вывести базар и сдавать так же. этим завершить потом, если ты на Ютуб делаешь это. Конечно. Докомплектовать. Когда уже только ты один единственный останешься, кто может говорить, да, из нас здесь всех? Толян, за Саню тогда. Это За это. Скоро черный поезд, да, будешь по это защищать. Вот вот джига у нас тусуется. Начили на Это джаган? Ребята вышли на перекур, а здесь вот как раз э, малыши собирают э, маленькие свои лодочки для того, чтобы выйти на яхтенные вот эту вот историю, про которую нам рассказывали. То есть вот он что-то тут на хомуты вяжет. Там и ставит парус. А там вот дальше для них готовят вот эту всю историю, чтобы они поплыли. Ну, блин, тема с точки зрения курорта очень прикольная. Очень, мне кажется, что половина людей перед этой презентацией пошли и купили себе наряды прямо. Записались а? салон красоты. Да. Ногти Побрели там. Ногти. Все вот это сделали, потому что здесь очень много красивых нарядных людей накормили нас напоили с Ходили. девчонками познакомился познакомился с девчонками познакомился с партнерами по нашему дубайскому офису стой стой стой это никому не интересно они все девчонки макс а ладно послушаем презентацию послушаем цены концепция крутая будем продавать вам якорную щель аналогично данному комплексу Концепция не меняется, доходность будет плюс-минус такая же. Но мы, в принципе, пришли ради того, чтобы убедиться, так ли это будет. Если это так, welcome, поехали в якорную щель покупать недвижимость. Там Тренд туда двигается сейчас, многие девелоперы идут, данные не исключение. Ну, следуем трендом, гоним в щель. как полноценный гостиничный оператор и стали оказывать услуги управления отелями, продажи дистрибуции отелей под нашим брендом сторонним инвесторам. А вот так тоже началась наша дружба с компанией ЭТО и так родилась идея этого проекта. А в качестве отельного оператора и в качестве владельца бренда у нас сейчас на рынке представлены пять объектов. Это четыре семейных резорта. По принципу и концепции похожи на тот, в котором мы сегодня с вами прогуляемся. Это семейные курорты, ультра все включено, предоставляющие обширный перечень услуг, включенных в стоимость для наших гостей. А, объект, в котором мы сегодня с вами находимся, вошел в сеть в 2017 году, и 2018 год был первым сезоном, когда объект работал уже в текущей концепции. За это время он повысил звездность тройки на четверку, за это время прошло три этапа реконструкции до представления курорта вот в том виде, в котором мы его видим с вами, с вами сегодня. На сегодняшний день это полностью обновленная четверка с очень абсолютным перечнем сервисом, предоставляющих услуги, как я уже сказала, «Ультра все включено». И особенность этой концепции, что все гости пользуются всем. У нас нет такого, что кто-то только на завтраках, кто-то с полным рационом, а кто-то на, на «Ультра все включено». И еще раз, особенность этой концепции – все гости, попадая сюда на территорию, имеют, пользоваться, имеют возможность пользоваться всем комплексом услуг. Мне кажется, что есть люди, которым идет костюм, которым не идет костюм. Вот ему он определенно к лицу вообще. Я вот его даже в шортах не представляю. А вот Талиана, например, я даже не представляю в костюме никак. Но мне, кстати, тоже идет, да? Да вот ему он точно идет. Разговору про ипотеку. Как можно это все купить? 2021 году а, средняя ставка у нас а, ну, можно да. средняя ставка у нас сейчас 10 соответственно пока у нас корпус по ДКП и у нас ипотека только на вторичное жилье мы пока основываемся на ставку 10 но когда будет проектное финансирование то тогда ваши клиенты могут рассчитывать на ставку от 0,1-7 Идея с Family Resort очень хорошо работает, потому что сейчас, по сути, бархатный сезон. Ребят здесь огромное множество, и они приезжают сюда со всей страны, тратят деньги для того, чтобы не заморачиваться за отдых. Они платят один раз и получают всю инфраструктуру отеля. И это очень круто, потому что на сегодняшний день в России, если мы даже с вами возьмем Сочи, возьмем Анапу, Геленджи, Крым, там все что угодно, ну кроме Мрии. Нет ни одного пятизвездочного полноценного отеля, прям хорошего, где закроют всю вашу потребность. Здесь как бы, ребята, это создают и делают действительно хорошую историю, так чтобы это прям работало. А, на самом деле вот у нас Саша занимается апартаментами, и он пока несет пакеты, может нам рассказать, рассказать в принципе всю концепцию. То есть зачем это все надо? Начнем с того, что город у нас по факту курортный. Так, а, если посмотреть любой импортный город, курорный, есть отели, которые напичканы инфраструктурой. То есть Исулачий на сегодняшний день только начал доходить до этого, и потихоньку видоизменяется как раз таки в сторону отелей, чтобы был спектр услуг, чтобы это был отдых, чтобы а, было а, чем обосновать стоимость, допустим, 10, там, 15, 20 тысяч суток. Не будешь там народу очень много, хочет приехать сюда потусить. Потому что отель предлагает а, те услуги, которые нужны потребителю. Так, чтобы не заморачиваться. Да, то есть ну, отдых, он на то и отдых. И сейчас, то есть вообще рынок а, жилой недвижки, он очень сильно просядет. Что в сдачу, что в стройку, что в покупку. Потому что в курорте она становится менее интересной. Вот я работаю в основном по апартам. Почему? Потому что на них огромный спрос. И 90% людей, которые приезжают, Но ну, это мы, наверное, в прямом эфире все-таки проговорим, если мы будем его снимать, а, там очень много моментов, которые нужно обсудить. То есть, опять же, вот эти, это расклад апарты, а коммерческая недвижка, да, либо это номера отельные в каких-то каких отелях с отельным оператором. Так, ты увлекся сейчас. Да. Ты говорил про квартиры, которые не будут сдаваться. Ну, конечно, не будут сдаваться. То есть, я сегодня ушел РНБ сегодня ушел букинг, никого нет, некому организовать загрузку. Ну, так. абсолютно некому. То есть если... остались, по сути, только корпоративные клиенты и операторы. Да, то есть оператор, он знает, как качать, то есть есть база клиентов, которые работают, неважно, при том, что если, допустим, мы возьмем группу компаний То этом... есть, погоди, давай не, не, прям по-простому будем объяснять. То есть была записная книжка, резервная. Которую сейчас оператор прозванит и говорит Василий Петрович, Николай Иванович, Иннокентий Петрович, это приезжайте вот, к нам в грубую, да, вот условно так происходит. Но есть нюанс. То есть, есть операторы, которые работают не в одном городе. Работают, допустим, Москва, Питер, Сочи. То есть и Иннокентий все... Петрович да, мог это... у них в Питере потусить, да, потом да, в Москве, да. а потом еще и в и Сочи. То есть это увеличивает охват. Для создания там у них очень много инструментов которые они используют за счет корпоративных клиентов спортивных компаний да. компании которые организуют имбилдинги да плюс еще спортивные типа динамо ну, футбольного сборы, клуба да. и так Но далее вот опять же в этом вот в чем отличие апартника допустим от отеля в ближайшем будущем вот такого формата от, отеля, отели ну апарт отели даже назовем это, они съедят все маленькие Потому что имея там один-два номера, ты сделал ремонт такой, все классно, ты решил их сдавать. Вопрос, кому, если люди пойдут туда, где есть инфраструктура. Где их встретили в аэропорту, привезли с под спокойно, все, вещи загрузили, в отель загрузили. Они в пошли, бассейн они пошли, да, они пошли покушали, детские пошли центры они посетили. Не жили, ты приехал, отстоял пробку с Адлера, приехал в Сочи, Это пошел, меньшая ты часть. пошел искать свой отель, нашел его, заплатил таксисту, пришел, положил вещи. Сидишь, залоги, смотришь, куда пойти поесть Да Ну то есть как бы разница вообще ощутим При том, что собственник мини вот этого отеля, да, апарта, да Он хочет денег-то столько же, сколько хочет и отельный оператор Ну по факту Ну и цены на самом-то деле, если, допустим, взять на сегодня Джордини Цена квадрата 240 Полноценный комплекс услуг Либо, допустим, мы возьмем там на Мамайке Полтавский Цена 400 за квадрат Но там просто номер ну, не номер, там просто апартамент с окном. Ну, то есть, я думаю, разница очевидна. То есть, ну, вот отсюда вот... Давай поподробнее. Разница очевидна в чем? Что ну, ты смотри. в Джиардини получаешь? За раз, два, три, ты, Давай. ты покупаешь конференц-зал, ты покупаешь бассейн, ты покупаешь двухуровневую гостевую парковку. На третьем этаже над парковкой у нас ресторан с ну, с крутой панорамы достаточно. Там, там, там, там реально очень крутые виды а, правда. Ты получаешь с каждого номера, который ты приобретаешь, вид. Горы, город, море, все, что ты хочешь, потому что это реально широкую панораму. А, ты получаешь бассейн инфинити, ты получаешь а, лобби-бар, снег бар, -бар а, детский вента конференц-зал, не помню, сказал, не сказал. Ну, пускай еще раз скажу. Ты это получаешь. На хорошо, территорию. а на Полтавской? А на Полтавской ты получается получаешь что? Вот у тебя есть 30, там, 27 даже, всего, квадратных метров комнатушек. А, подожди, про Джордини. Он под ключ, не забываем. С ремонтом? Да, то есть э, застройщик, да, Хорошо, продумав, все. все, окей, да, ремонт, все. мебель, техника, все там есть. Полтавская. Приезжаем на Полтавский. Это тупик. Так. Это тупик. В самом конце Мамайки? Не в самом конце Мамайки, ну, но... Ну, один он, дом еще да, там остается, да? Самый край низа Мамайки. Это 27 квадратных метров с одним окном. Без ремонта. Без ремонта абсолютно. При том, что там еще есть особенности свои потолка. Как вроде бы он там 4,5 полметра но по факту, если 4 прятать, да. там останется где-то, наверное, 3 максимум. И все. То есть мы получаем дом старой АТС, которую переделали в апартаментный комплекс и продали людям. Купил? Занимайся. Тут. Но они обещают, что там будет оператор управления, ну, да, но там, там не будет, будет Алиан. Ну, там вообще ничего не будет сейчас, потому что он сдан с прошлого года, и там ничего не происходит. Ну, я так говорю просто честно, но мы столиком Толиком очень много раз разговариваем, он говорит, слушай, ну, типа, надо быть очень сильно всем лояльным, и на тоненького проскакивать. Но если мы сравним два продукта, какой-то должен явно выигрывать. Ну, и почему, как бы, я думаю, я обосновал. Такая вот история. В общем, господа, мы сегодня с вами посетили Алиан резорт, который находится уже в зданном, вот здесь вот в данной истории, и мы поговорили с вами о том, что может быть в Алиане, который строится. Но помимо у этой группы компаний есть огромное количество различных предложений, специалистам которых ну, на сегодня они, у них огромное количество предложений, которые они будут вводить поэтапно. То есть они, сейчас пять предложений, то есть это как раз таки Альян, который находится в якорной щели. Там же у нас находятся Тиволи и Монтали, это два, не назовем их супер мощных продукта, но это два отеля в своем сегменте, которые функционируют, они идут на капремонт полностью, обновление, э, как правильно сказать, там, становится современным и так. работают дальше. При том, что на сегодня якорная щель как бы тысяч рублей, номер один обходится постояльцем, ну за трех человек. Потом Бергамо, Красная Поляна, но ну, мы с Максимом снимали про Бергамо, там можно будет найти в ленте. И мой и, и, и, и, и, ну, любимый на сегодня это Джардини, который находится. Где домики. Где домики, да, это это мысь. Очень крутой продукт по очень классной цене. То есть 240 за квадрат в целом очень сложно найти. А с учетом того, что это под ключ, ну, со всеми документами, как бы, тут думать уже вам. Сегодня мы с вами посетили Алиан, именно концепцию. И я думаю, что мы ответили с вами на вопрос, почему вообще люди готовы платить по 30 тысяч за номер, для того, чтобы жить здесь и получить вот эту инфраструктуру. Потому что ее просто на сегодняшний день в Сочи что? Нет. не существует. Нет. Да. Поэтому, господа, если вы хотите купить Алианг, который на сегодняшний день на самом деле не так дорого стоит, то вы можете обратиться по ссылкам внизу в описании к этому ролику, и мы вас проконсультируем. Совершенно Возможно, он... А возможно не он. А возможно не он, да, кто-то еще. Но просто Саша у нас топчик по апартам, он действительно вам расскажет все плюсы, все минусы, сколько вы получите, сколько вы не получите, сколько вы заплатите за это, за все. То есть он это вам прям очень подробно распишет. Ссылки у нас указаны внизу, как обычно, поэтому звоните, пишите и получите действительно подробную консультацию. Вяжите. Ждите прямой эфир обязательно. Да. В общем, вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ.